И днем, и ночью Вот ученый Все ходит по цепи кругом. Идет направо, Песнь заводит, Налево сказку говорит. Там чудеса, Там леший бродит,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 На мазаре прихлымут волны На брег песчаный пустой. И тридцать витязей прекрасных Чередой сход выходит ясных. И с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом Леняет грозного царя. Там по перед народом Через леса, через моря Колтун несет богатыря. Темница там царевна тужит, А бурый волк ей верно служит. Там ступа с бабою едой Идет, придет сама собой. Там царь Кощей на златом чахнет. Там русской дух, Там Русью пахнет, И там я был, И мед я пил. У моря видел дух зеленый, Под ним сидел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 Он другой раз закинул небо, пришел невод с травой морской. Третий раз закинул он небо, пришел небо с одной рыбкой, с непростой рыбкой, золотой, как взмолится золотая рыбка голосом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 Воротился старик костарухи, Рассказал ей великое чудо. Я сегодня поймал было рыбку, И золотую рыбку, непростую. По-нашему, говорила рыбка, Домой в море синее просила. Дорогою ценою откупала,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 разыгралась, стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка и спросила, «Чего тебе надо в старчик?» Ей с поклоном старик отвечай. «Смилуйся, государь, рыбка! Разбронила меня моя старуха,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 у старухи новое корыто. Еще пуще старуха пролится. Дурачина ты, простофиля! Выбросил дурачина, корыто! Корыки! Много ли корыстей? Вороки, дурачина ты, рыбки, поклонейся ей! Вы, Выпрости уж избор. Вот пошел он к синему морю. Помтила со синее море, стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка, спросила.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 Попай себе с Богом, так и быть, и муж будет. А землянке нет уж и следа Перед ним изба со светелкой С кирпичной убеленной трубою, С дубовыми десовыми воротами Старуха сидит под окошком На чем свет стоит, мужа ругает Дурачина ты, прямой, простофиля Выпрощил простатилизм. Воротись, поклонись рыбке. Не хочу быть черной крестьянкой, хочу быть толбовой дворянкой. Пошел старик к синему морю. Неспокойно Синее море Стал он кликать золотую рыб. Приплыла к нему рыбка, спросила. Чего тебе надо, гостарчик? Ей с поклоном старик отвечает. Смилуйся, государыня рыбка. Пусть прежнего старуха вздуется, не дает старику мне покой. Уж не хочет быть она крестьянкой, хочет быть столбовой дворянкой. Отвечает золотая рыбка: Не печался, ступай себе за богом. старик ко старуки. Что ж он видит? Высокой терем На крыльце стоит его старуха В дорогой собольей душегрейки, Орчевая на маковке гичка, Жемчуги огрузили шею На руках золотые персни ногах Красные сапожки Перед нею усердные слуги Она пьет их, за чупрум таскает Говорит старик своей старухе Здравствуй, барыня, сударыня, двоянка Чай теперь твоя душенька довольна На него прикрикнула старуха на конюшне служить его послала. Вот неделя другая проходит. Вздурилась, опять к рыбке старика посылай. Врач! Окунись в рыбки! Не хочу быть столбовой дворянкой. Не хочу быть полной царицей. Испугался старик, взмолился. Что ты, баба, беляве обиделась? Не ступи! Не молвить не умеешь, насмешишь ты целое царство. Осердилася пуща старуха. О щеке ударила мужа. Как ты смеешь, мужик, спорить со мною? Со мною, к нему рыбка спросила Чего тебе надо в нас, Ей с поклоном старик отвечает Смилуйся, государиня рыбка Опять моя старуха бунтует Уж не хочет быть она дворянкой Хочет быть вольной у царицы Отвечает Салатайр не печалься, ступай себе с Богом. Добро будет старуха царицы. столом сидит она царицей, служат ей бояри до да дворяне, наливают ей заморские вина, соедает она пряником печата. Вдруг ее стоит грозная стража, на плечах топорики держат, как увидел старик, испугался.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 проходит. Старуха вздурилась Царедворцев За мужем посылай Привели к ней, говорит старику старуха. Воротись, поклонись рыбке! Не хочу быть вольной царицей, Хочу быть владычицей морскою, Чтобы жить мне в океане море, Служила мне рыбка золотая, И была бы у меня на посылках. Старик не осмелился перечить, Не дерзнул поперек слово молнии. Вот идет он к Видит на море черная буря, Так и вздулись сердитые волны, Так и ходят, так воем и воют. Стала крикать золотую рыбу. Приплыла к нему рыбка, спросила, Чего тебе надо, мастарчик? Есть старик, с поклоном отвечай. Смейся, государьня рыбка. Что мне делать с проклятой бабой? Уж не хочет быть она царицей, хочет быть владычицей морской, чтобы жить ей в океане море, чтобы ты. Сама ей служила и была бы у нее на посылках.